Итак, где же я увидел ошибку? Ну, конечно же, вот я, чему-то так поддавшись, вот здесь вот, почему я решил, что я могу направлять произвольно, если я получил здесь уже конкретное значение, и направление мне известно, поскольку мне известно уже направление εbc, то есть угловое ускорение звена мне известно, оно направлено вот, против часовой. Оно направлено против часовой, значит, туда же будет направлено и что и ускорение, вот это ускорение. То есть, это ускорение будет направлено, что вот туда. А тангенциальная точка С, оно будет направлено туда. Это уже ошибка не арифметическая, конечно, а ошибка по знанию. Ну, применению, точнее, знания по невнимательности. Но, все-таки, это ошибка. И тогда здесь будет, конечно же, знак, что... Минус. Знак «минус» здесь будет. И здесь, соответственно, будет что у нас? Минус 6.82. И, соответственно, будет у нас... Какой ответ там? Давайте 35 и 391. Мы отнимем 6.82. два это первый раз то, что мы зря прибавили. еще раз отнимем 6,82, как полагается. 21,751. И получился бы ответ 21,751, который действительно гораздо ближе к истине. 21,21,751. То есть, если мы возведем сейчас 21,751 в квадрате, 473,106. 473, 106. Прибавим. 124 и 456. 597 и 562. 597 562. и 562. Если мы сейчас извлечем из этой штуки корень то мы получим 27,445. То мы получим 27,445. Давайте еще раз проверим. Не то. 24,445. Извиняюсь. 24,445. Ну, а теперь сравним с ответом. 24,445. Вот теперь все правильно. Итак, мы определились и даже исправились в собственной ошибке, определились со всеми ответами, со всеми требованиями нашей задачи. Мы готовы теперь ответить на вопрос каковы скорости и ускорения точек B и C и каковы угловая скорость и угловое ускорение звена, которому они принадлежат. То есть в данном случае это Шатун. Угловая скорость, угловое ускорение Шатуна. Решение было громоздким, но если вы разберетесь в нем достаточно элементарным. здесь предлагается после, в общем-то, этого решения проведенного. Вот смотрите, приведем решение этой же задачи другим более общим. Методом. Поскольку этот метод тоже очень полезен, давайте мы к нему вернемся в следующем видеофрагменте и рассмотрим все-таки этот уже чисто практически аналитический метод решения задач на кинематический анализ механизмов.